Начинаем третью часть решения задачи D5. Сразу исправлю ошибку, которая арифметическая была допущена. Здесь 250 и 300 пополам. 550 пополам я неправильно перемножил. Здесь я еще зевнул 150 образовавшееся. То есть, значение правильное будет эм, давайте красным 1300 75 ньютон на секунду. Итак, продолжим решение. Применим теорему об изменении импульса. Вот эту теорему применим для первого момента времени. Она у нас уже расписана. Вот она для первого момента времени. Ну, давайте еще раз ее распишем. То есть p1 минус p0 мы запишем. Напоминаю, импульс у нас что такое? Импульс это произведение массы на скорость. Соответственно, в проекции это будет что px равняется mvx. То есть каждый вектор заменяем на его проекцию. И, соответственно, получим mv1. Давайте я буду опускать индекс x, поскольку у нас и так понятно, что речь идет об этом. Об этой оси. У нас движение все происходит по оси x Равно сумме, значит... Напоминаю, вот оно равно сумме вот этих импульсов сил. SXP мы уже вычислили в предыдущем случае. Это у нас величина известная. Давайте я буду писать просто SP1. Плюс. Теперь нам надо вычислить оставшиеся моменты. То есть, вот эту проекцию силы SX. Ну, давайте я еще раз выпущу. Итак, составим вспомогательный рисунок. да, это у нас рисунок 1. Это рисунок 1. Здесь у нас, нет, вот извиняюсь, это рисунок 1 был. А это у нас был рисунок 2 уже. Вот рисунок 1 мы заново восстановим. Здесь, чтобы нам было удобнее. Сила тяжести G. Сила тяги P. Сила реакции N. И сила трения F. Трения. Итак, нам надо вычислить вот эти э, действия этих сил. Сила значит, G1 плюс сила N1 в проекции на ось x плюс сила f трения 1. sp1 у нас уже вычислено. Что будет sg1 в проекции на ось x, напоминаю. Значит, это будет интеграл от чего? От момента t1 до t2. Какой силы? g в проекции на ось x умножить на dt. Но сила g у нас в проекции на ось x. Я напоминаю, вот этот у нас угол. Альфа, соответственно, у нас вот этот угол тоже будет альфа, как угол. углы между взаимно перпендикулярными сторонами. Эта сторона угла перпендикулярна этой, эти два луча перпендикулярны этой. То есть, это у нас углы альфа. Значит, проекция GX, это будет вот в этом треугольнике, это будет вот этот катет. Это значит будет, что G синус альфа со знаком минус будет, поскольку... Проекция смотрит против. Я напоминаю, ОСХ мы направили по направлению начальной скорости в 0 Когда мы вот такую запись сделали. Минус G синус альфа ДТ. Это постоянное это постоянное значение. То есть мы выносим за скобку G, напоминаю, это что такое. Минус МЖ синус альфа на интеграл от t1 до t2 d t 1 до t 2 ДТ. Это у нас какой интеграл? Просто значит минус МЖ синус альфа Интеграл от дифференциала переменной равен со мной переменной. То есть, это у нас получается t от t2 минус t1. То есть, t2 минус t1. То же самое у нас будет для всех промежутков времени. t3 минус t2 и так далее. Извиняюсь, здесь не t2, а t1, а t1 и t0. t0 и t1. t0 и t1. t 0 и t1. Соответственно, вот такая величина. То есть, t0 у нас равно 0. Это у нас равно 0 начальная скорость. То есть, мы получаем вот такую величину. То есть, минус mg синус альфа умножить на t1. Далее, вычисляем второй импульс силы. Sn1 равняется. Все то же самое. Мы вычисляем проекцию. Значит, мы проекцию nx умножаем на dt от t0 до 0. 1, но сила n перпендикулярна, значит проекция равна нулю, то есть это все равно нулю. И вычисляем, что s f трения 1 равняется, значит чему проекции силы трения на ось x умножить на dt, то есть определение импульса силы. Все пишем, эта проекция чему равна? Равна модулю самой силы умножить на Т0 до Т1 на ДТ, но со знаком минус F трения умножить на ДТ, потому что это правильно, сила а, параллельно оси Х и обратно противоположно, чем говорит этот минус, строго говоря вот так надо записать и это все равняется, напоминаем закон трения сухого это что? Сила трения по модулю равна что? F трения умножить на силу реакции опоры. а сила реакции М тоже известная у нас, поскольку она уравновешивает какую составляющую, вот эту составляющую силы тяжести, то есть сила равна МЖ косинус альфа, поэтому давайте здесь вот запишем, чему это будет равняться? Минус F косинус альфа умножить на интеграл от T0 до T1 я напоминаю, я все это вынес вот за знак интегрирования, поскольку это все у нас постоянное и коэффициент трения скольжения, и масса и ускорение свободного падения и угол альфа не меняется поэтому вот это все мы вынесли и здесь остается DT то же самое, что здесь мы делали То есть интеграл от дифференциала переменной равен самой переменной разницу от верхнего и нижнего предела то есть, будет минус F fmg косинус альфа умножить на t1. Все, мы вычислили раз, 2, 3. И четвертое значение мы вычислили. То есть, все слагаемые здесь мы вычислили с правой части. Левую часть тоже мы знаем. Таким образом, мы записываем наше первое уравнение для определения первой неизвестной. Напоминаю, наше неизвестное v1. МВ1 равняется, значит, что у нас там равняется? 375 ньютона умножить на секунду. 375 плюс, уточни уже минус, минус. МЖ синус альфа Т1 плюс 0 минус f, m, g, косинус альфа, t1. Ну, сокращающую на m, то есть это разделим на m, это делим на m, это делим на m, мы получаем окончательное выражение для v1. v1 у нас равняется 375 делить на m минус g синус альфа t1 минус f, g косинус альфа 1 или подставляя наши данные напомню, вот они значит, 40, альфа 30, F01 V0 а почему я V0 приравнял 0, тысячу извинений это ошибка значит, давайте тогда переписывать это все вот зря я вообще красным взялся писать ну, давайте уже это допишем красным ну, вот здесь вот сразу я скажу вот эту ошибку исправлю. То есть, это mv0 у меня не, не 0. Соответственно, вот здесь мне нужно добавить, что mv1, значит, минус mv0, значит, здесь мне надо будет добавить плюс mv0. И после сокращения на m просто плюс v0. Соответственно, здесь мне еще надо будет добавить плюс v0. 0 равняется, ну давайте закончим уже красным этот расчет. 375 делить на 40 минус 10, я буду приближен на 9 8, не будем подставлять, умножить на синус 30 градусов, умножить т1 на 3, минус 0,1 умножить на 10, умножить на косинус 30 градусов, умножить на 3 плюс в0 у нас 10. И это равняется. Ну, давайте использовать калькулятор. Чтобы не ошибиться снова в элементарных расчетах. 375 делить на 40 равняется 9. 375 375 тысячных минус ну синус 30 у нас 1 вторая. То есть 30 на... Это давайте мы так напишем. Минус 15. Минус 0,1 умножить на 10. Это единица. Косинус 30. Это у нас 0,75 умножить на 3. Ну, давайте тогда все-таки калькулятором воспользуемся. Значит, в градусах 30 косинус 0,87 да. умножить на сколько у нас там было умножить на 3. Умножить на 3 равняется минус 2 598. Минус 2,598. плюс 10. Итого это будет равняться. Ну, давайте выписывать. 10 плюс 9, 9 375 минус 15 минус. 2,598 равняется 1777. Давайте я сразу сверюсь с ответом, чтобы посмотреть, где же мы чего ошиблись или нет. Потому что в математике я позволяю себе иногда ошибки. Странно. Вот я смотрю сейчас полностью правильный ответ. Полностью правильное выражение. Вот оно. То же самое, что у нас получено. Но значение у нас, видите, 2 и 10 расходятся. Давайте еще раз проверим. 375 делить на 40. У нас 40 килограмм до да, масса. Минус 10 умножить на синус 30. Это у нас... Ух ты! Да. Синус 30 это 1 вторая. Минус 10 умножить на 10 умножить на 30 и на 1 вторую это будет 15. 0, 1 умножить на 1. Это мы тоже вычисляли с помощью компьютера. И у нас ошибка закралась. Ага. Ну давайте еще раз смотреть. Значит так. Итак. Складываем 10 плюс 9. 375. Это будет у нас 19. 375. Отнимаем 15. Это у нас будет 4 375. Мы отнимаем 2 и 5. Давайте еще раз. 30 косинус. Косинус в градусах 30 равен 0 865. 6. 0 866 умножаем на 3 это равняется 2 598 2 598 загадка природы иди ты вообще-то я использую задачники блонского в качестве проверки для вот своих вычислений поскольку повторюсь Иногда при решении математика может подвести. Вот в данном случае я перепроверил несколько раз. И у меня все-таки ответ получается вот такой. 1.777 в отличие от 2.10 у Яблонского с авторами. Ну, давайте мы оставим этот вопрос под рассмотрение. Мы его попытаемся рассмотреть позже. То есть вот этот вопрос... 2.10 у Яблонского мы оставим на потом. Потому что, вот если эту ошибку я увидел вот говорю, сразу достаточно, это просто невнимательность, ошибка и исправил. Вот эту ошибку я тоже исправил. Сверившись с Яблонским. Это действительно так. Я ошибся. То вот сейчас, опять-таки, перепроверяю у вас на глазах. Но ошибки нету. Давайте посмотрим. Там еще будет пункт перепроверки с помощью дифференциального уравнения для значения V1. Поэтому мы будем к этому еще возвращаться. Но напомню, мы нашли, что модуль этой силы, вот такое значение, мы будем на него опираться, у Яблонского такое, а сила векторная величина, она направлена у нас по условию задачи. Но по условию задачи V0 было направлено вверх. И вот здесь теперь у меня возникает такой вопрос. Да, мы это... Вот эту штуку мы могли применять. Вот, где вот такое вычисление сил, импульса действия сил мы могли применять только если сила F3, один не меняет свое направление. А я напомню, какая здесь возможна ситуация. Дело в том, что сила тяги может быть недостаточной для суммарного... чтобы уравновесить суммарное действие этих сил. И... После того, как вначале толкнулись вверх э, тело с какой-то скоростью, эти силы замедлили движение тела и потом даже, возможно, направили его вниз. То есть, сила трения в какой-то момент э, действия вот на этом промежутке, от нулевой до третьей секунды, она могла поменять свое направление. Сила трения всегда направлена против скорости. То есть, мы здесь... Используя вот этот знак минус, где он в вычислениях, вот этот знак минус поставим, мы здесь фактически утверждаем, что сила трения всегда направлена вниз, то есть против направления оси. Но это может быть не так. Как же выяснить, это так было или нет? Для этого мы сейчас применим то есть вот такое отступление. Фактически мы проверяем проверку силы трения, направление силы трения. Но это мы сделаем в следующем фрагменте.